Смотрите, ваше право находиться здесь гарантировано первым пунктом 30-й статьи ФЗ-67. Вы можете обратиться в правоохранительные органы для право того, чтобы они... Гарантию, а, просто позвоните 02 и скажите, что происходит правонарушение по 56 часть 1. Ну, то есть СМИ не пускают? Пускают, я СМИ, я здесь. Ну, вот, я не на телефон, не Редакционное удостоверение есть? Что? Редакционное удостоверение есть? смело звоните 002 и объясняйте ситуацию.